Параллели. Я верю всему, что ты говоришь, но знаю, все обернется по-другому. Ты для меня звезда из западня, камень на чаше весов, судья с завязанными глазами, дыра, куда падают, тропинка, по которой идут стрела и крест. Генри Миллер, тропик Козерога. На свете есть чудесный уголок, в котором с миром дух Уединился, и я прожил бы жизнь там, видит Бог, когда бы на тебе я не женился. Есть у меня еще один зарок — не мчаться в одиночестве по кругу, вот потому сметлив, насколько мог, и я, как старь, обрел свою подругу. Обрел, как свет, но счастья не нашел, Зачем пенять на вековые скрепы? Что было плохо, будет хорошо, лишь стоит исключить обман нелеп. О, связи половинок между собой, Я тропик севера, ты тропик юга, В разлуке, уготованной с судьбой, Мы обойтись сумеем друг без друга. Меридианы. Надо жить в чужой стране, такой как Франция, и ходить по меридиану, отделяющему полушарие жизни от полушария смерти, чтобы понять, какие беспредельные горизонты простираются перед нами. Генри Миллер, Тропик рака, По воскресеньям храм бывает тих. Я ведала бы все оттенки смысла земных вещей. И синих волн морских, когда бы замуж за тебя не вышла. И я смогла бы возродить язык, утопленный на грех зеленым змеем, и для наук ремесел и музык, тогда б настали времена другие. А ныне даже родники не мы, все потому, что были изначально влюбленные и радостные мы, С тобою далеки диаметрально. Два полюса, невеста и жених, вступают в брак с супругой и супругом. Пусть мир велик, но вечность есть у них. Молитва примеряет север с югом.